Буэнос Диэс, братва. Ядерный рассветный взрыв от ваших экрана. Это значит, что мы продолжаем шастать по миру мертвых. Это у нас Галавар. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и делайте громче. Поехали. Почему-то вот э, сразу вспоминают какой-нибудь симфони симфониментал. Катарсис тот же самый, например. Тени бескрылые рядом с тобой бродят. мощный источник магической... Их один с сквозь водит. Как? На этой земле Многие тысячи лет я, может, не шикарный певец, но тем не менее. Ой-ой-ой, какой ты злой! Ух ты ж, ⁇ птая! Время зла Ах ты ж ебаный ты... Понимаешь, если он херачит... Ты, как правило, попадаешь в яму. Это как в отбойное течение вляпаться. Ты сразу... Оба... сразу засасывают раз за разом. Пиздюля на всех хватит. Подходи, подходи. А ну, подходи, по одному я ваш мама делал. Заодно это заправимся. Вот он, видишь, хуярило он началось. С другой стороны, педрил все равно скоро ляжет. Так ты дэ. За тебе заморать руки. вскрытие покажет. Фу, да ты же весь и засрался, мужик Или какой-то филин ебучий. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Раз. Зевс. Зевс? Хуя, струя. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно Это просто иллюзия Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого Нам нужно вернуться к твоему сыну А. Ah. Пламя хаос. А, -а, а, блядь. Слушай, я вот что думаю. Когда же он, блядь, все-таки... То есть... О, вот я сейчас нихуя не понял, веришь не? Что он, блядь, этим хотел сказать? А, типа, пока рунная атака не откатится, хуй мне в ухо. Пс, а? Шш, я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее, давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. О, мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Он в тот маленький шарик, который висит в середине двери. может он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Нет, просто быдло. же было классно, когда их пацан хуящил, а? сказал? Говно. Кто пидорас? Сам пидорас. брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Я не знаю, что это за твары, но я решил ее сгасить чисто. Just for loot. Смертоносные боевые эфесы Так, а есть тут где-то ветролоушка. Привезите нам еще такой же хуйни. Go! Так, не в этом дело. А в чем же сука? И теперь газу шесть четыре. Ух. Так вот нахуя она нужна еще раз? Так, замес. Сейчас выберем себе, наверное, потиху сворачиваться. Так, все. Уси по оба Обалютки, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего же здоров. Не все не то. Немедли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов. Но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Знаешь про короткий путь между мирами? Так вот я его улучшил или сломал нахрен? <laughs> да знаю я. Вот я взял немножко ветров в Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. О, вот как надо срезать Путь. как раз. Я так примерно стараюсь выдерживать длительность в 20 минут. Ты, кстати, это напиши. Может подлиннее, может чуть короче и так далее. Как бы вообще будет комфортно. Потому что иногда бывает рву длительность. Ну, допустим, 30 минут могу въебать случайно. Предфинал контрола. Там вообще получилось больше часа. Но это, по большей части, мой обсер. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Ой. Сердце. Ты принес. Да. другой стороной все еще болен я могу снять жар но чтобы исцелиться он должен узнать о себе правду да это не так просто приподнимешь его Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким... ...маленьким... ...и бессощитным. Я поняла, что пойду на все, Лишь бы защитить его. На любых из жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжело. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь мне лучше. Я вижу. Выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Я этого не забуду. Спасибо. Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Это Ванахейн, да? Ты сам догадался. Окно похоже на кристалл Беврёста, но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Вальфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить – веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Хуя струя. Mm -hmm. Стоп, он что-то там интересное чесал. Я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Нидгарде. Она предложила мне кровь, а взамен я защищаю ее от опасностей, стоящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха, у тебя интересные друзья. Где ж мы, блядь, еще рояль в кустах раскопаем, а? Узнаем об этом в следующих сериях. Спасибо, что присутствовал с тебя, как обычно. Лайк, подписка, пробей колокольцев и до скорого. Увидимся в следующих сериях.